Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю находить свое предназначение по почерку, Предписано ру В этом видео я хочу поговорить с вами о мотивации, как заставить себя что-то делать, как перестать лениться, как перестать откладывать дела на потом и на завтра, как убедить себя в том, что вам действительно надо встать, пойти и что-то сделать. Конечно, есть разные способы мотивирования людей, в том числе морковка спереди, морковка сзади, да. все знают, я надеюсь, что такое. Морковка спереди – это когда ты идешь за вознаграждением, что ты что-то сделал, и морковка сзади – это то, что тебе не дает не делать скажем так. Это все, конечно, хорошо. Но это работает только в том случае, если ваше предназначение уже найдено. Тогда вам не нужны никакие морковки. Вы уже замотивированы, вы уже идете к этой цели. И не надо мне сейчас говорить, что вот это все потому что у других деньги, потому что у них денежная семья, потому что они друг, другого класса и так далее, и так далее, и так далее. В истории... Множество различных примеров, когда люди из нищеты поднимались на большие-большие высоты Потому что они шли своей дорогой Вспомните Дженнифер Лопес, которая росла в бедном Бронксе И кем она сейчас стала? Тот же самый Леонардо Ди Каприо и много других людей если мы сейчас начнем перечислять, здесь можно будет записывать видео на несколько суток Но разговор сейчас не о них Мы с вами говорим именно о вас И это самое важное Вот что вы можете сделать уже сейчас Возьмите лист бумаги и напишите простые фразы «Я стою с утра с удовольствием» «Я иду в сторону своего предназначения» «Третье придумайте сами» Обязательно прописывайте их каждый день два раза, утром и вечером. А вечером уже перед сном ложитесь, расслабляйтесь на кровати и проделывайте дыхательные упражнения в течение пяти минут. Сначала глубокий вдох носом и выдох ртом. Так в течение пяти минут, после того, как вы прописали еще аффирмации на ночь. Это то, что вам поможет именно сейчас, а найти свое предназначение по почерку вы можете у меня на консультации. С вами была Ирина Бухарева. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями, сделайте репост. До новых встреч!